здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади сегодня хочу вам рассказать о полнолунии 30 декабря которое произойдет в 528 по киевскому времени в знаке рака это очень мощная полнолуние так как луна находится в знаке своего владения луна ближайшая к земле небесное тело она оказывает сильное влияние на нас Естественный спутник принимает от Солнца энергию и передает ее на Землю. Количество энергии, поставляемой Луной, меняется в зависимости от фазы ночного светила. Каждый человек ощущает это на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Сказывается это и на наших деловых способностях. Луна это символ души. Полнолуние в раке отлично подходит для практик, связанных с вашим прошлым, родом, возвращением к стокам. Прекрасный день для взаимодействия с близкими родственниками, в первую очередь с родителями. Если вы с кем-то из родителей в ссоре, то оптимально с ними помириться именно сегодня.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 Поэтому с точки зрения формирования его темперамента и характера очень важно смотреть, где у ребенка луна, а не где солнце. Когда начинается активное взаимодействие с другими людьми и социализация в обществе, солнце начинает проявляться все сильнее и работать более выраженно в гороскопе. Луна влияет на нашу физиологию. Это неоспоримый факт. По положению луны хорошо определяются методы психологической работы с человеком. У кого есть возможность и желание изучить индивидуальный гороскоп, свой или вашего ребенка, приглашаю на личную консультацию. Контакты под этим видео и на главной странице канала. Полнолуние это момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. Если вы затеяли что-либо сразу после новолуния, то к полнолунию осилите большую часть работы. Полнолуние – это особое время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке. Эти силы можно потратить как на созидание, так и на саморазрушение. А тем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, стоит научиться работать со своими эмоциональными состояниями. Особенно в день полнолуния, тем более в такое полнолуние, когда луна находится в знаке рака, максимально себя проявляет. Энергия этого полнолуния особенно мощна для активации ваших потребностей и желаний, что помогает многим людям определиться в жизни, найти новые возможности, укрепить связи с родными и хорошо повеселиться. Однако в этот день возможны эмоциональные срывы, бессонница. В таком состоянии начинать новые дела не стоит. Энергия полной луны в раке помогает воплотить ваши проекты в жизнь. И этим можно воспользоваться. Благоприятный день для гармонизации семейных взаимоотношений, общения с родственниками, детьми, романтическим партнером. День полнолуния 30 декабря, среда, управляется Меркурием и Ураном, который является высшей октавой Меркурия. Среда – оптимальный день для торговли, коммерческих встреч, переговоров, поездок. Этот день поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и в мыслях. 30 декабря – для многих тяжелый по энергетике день. Необходимо проявить максимальную бдительность, особенно на дорогах, так как Луна в этот день в оппозиции с Меркурием что может привести к ДТП и различным происшествиям и неприятностям за рулем и на дорогах. Завершение 2020 года будет позитивным, если снизить вероятность опасных ситуаций. Например, лучше не садиться за руль в этот день. Если на улице гололед, оденьте ледоходы. Прежде чем что-то сказать, думайте. Все люди критику воспринимают очень остро в этот день. Это полнолуние многим принесет эмоциональную неустойчивость и чувство душевного беспокойства. Велика вероятность беспричинной резкой смены настроения. От бурной радости до полной апатии. Лучше всего в этот день создать уют в доме, приготовить что-то вкусное и полезное и готовиться к встрече Нового года. Старайтесь не затрагивать политические и финансовые темы. Под влиянием полной луны в раке появляется тяга к уединению в узком кругу семьи. Повышение работоспособности в полнолуние необходимо реализовать в физических действиях. Энергию важно направить в русло созидания. Иначе нереализованный потенциал может проявиться негативно в виде обид, капризов, критики, претензий. В этот день появляется возможность выполнить множество дел. Однако важно быть последовательными, чтобы исключить ошибки и неточности. Ведь оппозиция с Меркурием, планетой мышления, коммуникаций, может принести неприятности, связанные с, ну, с досадными ошибками в переговорах или в подписании каких-либо бумаг. Или в дороге могут быть задержки, опоздания. Но любая оппозиция решаема. Главное учитывать мнение окружающих, не торопиться принимать решения, особенно в порыве эмоций. Днем полнолуния 30 декабря управляет Меркурий. Энергетика среды коммуникабельная, лукавая, познавательно активная. Это день проявления умственных способностей, а также встреч, переговоров и презентаций. Налаживайте контакты с друзьями, соседями, сослуживцами, партнерами, родственниками. Двигайтесь и путешествуйте. Это удачный день для того, чтобы выставить на продажу все то, что хотите. Не тратьте время на пустые разговоры и бесполезные споры, так как ваши слова, скорее всего, поймут неверно. Ни в коем случае не учите детей, окружающих, родственников, как нужно жить. Луна в Раке — это время, когда слова и действия могут обидеть и больно ранить. Особенно в полнолуние в Раке дает максимум эмоциональных проявлений. Также старайтесь не пропускать через себя чувства посторонних людей и не обижайтесь на них. В этот день важно настроиться на позитив. Зарядиться оптимизмом, чтобы не провоцировать конфликты и не поддаваться на провокации тех, кто настроен агрессивно. В последние дни 2020 года очень важно принимать взвешенные решения и не поддаваться на провокации. Спонтанные ситуации, спешка в делах, авантюры – все это ухудшит существующее состояние дел. Рак – очень эмоциональный знак зодиака. И настроение под его влиянием может меняться постоянно. Поэтому начните день с упражнений по достижению внутренней гармонии, чтобы исключить стрессы и агрессию, которые могут привести к ошибкам, разочарованиям и конфликтам. В день полнолуния 30 декабря можно планировать что-то новое, строить планы на будущее и расписывать по пунктам все действия. Но начинать что-то новое не стоит в этот день. Полнолуние в раке поможет достичь стабильности, по крайней мере, на ближайшие две недели. Осторожность, хорошее настроение и умение принимать взвешенные решения освободит от множества проблем. Важно не нарушать гармонию внутреннего состояния, что бы ни случилось. Постарайтесь быть спокойными и умеренными, не впадать в крайности. В этом случае эмоциональное состояние преобразуется в рациональную форму, что позволит с большим успехом реализовать все ранее начатые дела. Самостоятельность и раскованность подсознания благоприятно сказываются на принятии важных и судьбоносных решений. Очень благотворный день для самореализации, творчества и созидания. Философское отношение к себе, своему внутреннему миру поможет справиться с жизненными трудностями. Внутренняя организованность, умеренность во всем обязательно приведет к повышению качества вашей жизни. На этом у меня все. Поздравляю вас! Зрители, единомышленники и друзья, знакомые и незнакомые, далекие и близкие, с наступающим Новым Годом. Пусть он окажется благоприятным для всех представителей знаков зодиака, оправдает все ваши надежды, прибавит здоровья и денег, любви вам вдохновение, веры в светлое будущее, сил и терпения. Благодарю вас за внимание.